Друзья, всем привет! С вами вновь Олеся Селезнева и я продолжаю знакомить вас с выгодными предложениями в ноябре на Marketplace Armel. В предыдущих видео я рассказывала о очень интересных и выгодных акциях, ссылку на это видео вы найдете в правом верхнем углу, а сегодня я хочу продолжить рассказ, потому что об этих акциях молчать друзьям нельзя. Итак, я рассказывала про уникальный формат кофе гоу в три пакетах, почему это удобно, почему это уникально, но я точно знаю, что среди вас есть любители кофе в зернах, и для многих людей молоть кофе, варить его в турке – это целый ритуал. И я соглашусь, потому что я сама обожаю эти утренние процедуры, а особенно, когда тебе приносят чашечку свежесваренного кофе в постель – это, конечно, нечто невероятное. И, конечно же, это может быть очень вкусный кофе высочайшего качества от компании «Армель». Это собственное производство, которое находится в Новороссийске и собственная торговая марка. Такого вкусного, потрясающего кофе вы не купите, друзья, нигде, только на Marketplace Армы. А в ноябре это делать гораздо выгодно, потому что при покупке двух любых пачек, у нас есть два вида – Бразилия и Гондурас, отличается соотношением Кофе арабика и, соответственно, с разными вкусами. Например, вот этот кофе, его отличает полнотелый сладкий кофе с ароматом сухофруктов. Темного шоколада и миндаля с приглушенной цитрусовой кислинкой, нотами брусники и карамели. Не знаю, как вы, а я уже захотела выпить кофе. А вот такой кофе Бразилия. Это у нас сбалансированный, плотный и сладкий кофе с нотами фундука, тростникового сахара и сухофруктов. По мне так и тот, и тот очень вкусный. Но в подарок вы получаете еще одну целую пачку зернового кофе. И, соответственно, вы за цену за две упаковки получаете целых три упаковки. А когда вы узнаете цену на упаковочку, она вас приятно удивит. Конечно, для тех, кто привык пить вкусный, качественный кофе. Потрясающая акция и только в ноябре. Еще один уникальный продукт, который нужен абсолютно всем в каждом доме, где есть трубы, а трубы есть у нас везде, это средство для устранения засоров. И даже если как такового засора нет, я рекомендую использовать данное средство для профилактики, потому что все мы с вами готовим, какие-то остатки пищи, жировые отложения у нас скапливаются в раковинах, да, остатки человеческих волос животные и так далее и очень много есть средств и способов да, борьбы с этими засорами но как показывает моя практика и моих знакомых очень многие средства мы действительно просто выливаем в трубу в отличие от вот этих уникальных гранул это действительно так в чем уникальность это Специальные гранулы, сейчас я вам покажу, как они выглядят, которые заливаются в раковину. Засыпаются в раковину, заливаются кипятком, и, друзья, они растворяют даже рыбную чешую и человеческий волос. С появлением данных гранул в компании Армель, это собственная торговая марка, которую вы можете купить на Marketplace Армель, в нашей семье исчезла необходимость раскручивать трубы, чистить сифон под раковиной и так далее для того чтобы вы убедились что эти гранулы очень эффективны я решила показать вам очень быстрый но очень действенный наглядный пример для этого я возьму гранулы возьму стакан чтобы вы увидели что происходит с засором мы сымитируем засор и возьму волос волос натуральный Засыпаем волос, это наш с вами засор, вода не проходит. На применение достаточно 50 грамм, здесь есть мерная шкала, такой баночки хватает на 3-4 применения, то есть, если использовать его с целью профилактики, это очень экономично. Сейчас я покажу, мы засыпем гораздо меньше, чем 50 миллилитров, и нам понадобится кипяток. Итак, нужно заливать именно кипятком, заливаем, происходит вот такое вот бурление, для того, чтобы гранулы подействовали, необходимо выждать 10-15 минут, но, друзья, происходит чудо, смотрите, волосы, они буквально растворяются на глазах я вам сейчас покажу они действительно растворяются если стакан постоит в течение 10-15 минут они полностью растворятся вот так работает это средство и не нужно вызывать сантехников платить им деньги достаточно иметь просто вот такие гранулы еще раз, который вы можете заказать исключительно в компании Armel на Marketplace Armel. Ну и хорошая новость заключается в том, что при, при покупке трех таких а, флакончиков четвертый вы получаете в подарок. Это очень выгодно, друзья средство не портится оно нужно в каждом доме лично мы используем его круглогодично и даже на даче и кто боится с пластиковыми трубами абсолютно ничего не происходит я делала такой опыт даже в пластиковом тоненьком контейнере и контейнер остался цел вспомните, что у каждого из нас есть родители которым тоже нужны гранулы у нас есть сестры, братья и так далее и это, кстати, даже отличный подарок ко дню мамы, например, или маленький презент, если вы приходите кому-то в гости, да, и вы знаете, что человек может столкнуться с такой проблемой, и вы ему будете очень полезны, да, много поводов можно придумать для подарка, успевайте заказать в ноябре. И, конечно же, потрясающая акция на парфюмерию компании Armel. Она она особенная, она классная на любой вкус и цвет. И снова уникальное предложение. Четыре флакона берете, пятый вы получаете в подарок. В этой акции участвуют ароматы из коллекции Classic, Original и Neolux. Более полный список вы найдете в ссылочки под этим видео, а также, если пройдете бесплатную регистрацию. Зайдете на Marketplace Армель и увидите все эти акции, и, конечно, можете ими воспользоваться. А когда вы покидаете в корзинку товар, необходимый абсолютно каждому из вас, вы увидите, что за каждую покупку вам еще, друзья, деньги возвращаются. Вот так вот выгодно совершать покупки на Marketplace Армель. Желаю вам выгодных покупок!